Че Рами разбыл? Нормально. Не думаю, что допустим Так, ну теперь надо этого. Охранник, короче, как-то вырубить, я не знаю. У меня а есть стой. маховая стрела. отлично куча подвала так ну ладно лежи здесь Че, не работает я думаю будет работать короче типа это одно ну, отключится так, ладно ним. ключ чего а вот от этого наверное. Потом, наверное, вот от этого Папирус Рапута, смотритель северного квартала Шейлбриджа Нового рынка и нового квартала Бои без правил, оставщичество, шпионство. Организация насчитывает порядка 20 подручных. 50 личных громил и стрелков. Связан с шеменовым. шеменовыми. Вебсер, смотрите, Доков Восточного порта, Дневного порта. Взломщик Чердачник. Услуги по прикрытию и снятию чужого прикрытия, чеканка, фальшивые монеты... Катрабанда, 12 подручник, 60 крамил, больше 20 человек на контрактной основе. Крепкие связи за рубежом. Виктория, независимая перекупщица, раньше работала на Рапута. Занимается преимущественно экзотическими вещами, целебными зельями. Похоже, работает одна, имеет связи с мелкой знатью, великой библиотекой и орденом виноградной лозы. Возможно, метят в Гудфиллоу, посланник подпольной гильдии Блэкбрука, контролирует ввоз магических артефактов целебных зелий и кристаллов стихий. Какой-то трэш написан. Так, что здесь? Уиллоби Брайт, карманник с каменного рынка, пятый раз зажимает плату. Не стоит беспокойства, публичное вознаграждение за поимку 200 монет. Гаррет, о, про нас, про нас... Независимый вор из Южного Квартала Трижды отказал в выплате доли Куинс и Джеку Посланы пришить его Ага Вот эти два гопника короче, Куинс и Джеку Которые убили Паркуса. Каприз Владыки и Горный Дом Проверить Рапута Это его В любом случае кто-то не ставит В известность того, кого положено Наверное вчера мира тут вся пупом земли, короче, считает. Что было? Это, наверное, колоколь, колокол. Так, ладно. Идем, короче, к этим бурикам, посмотрим. Что у нас тут с буриками? Но я, в принципе, не хочу их убивать. Так, а что будет, если я... Ладно, окей. Тихо, тихо, тихо. Понятно, здесь сделать нечего. Все, валю. Валю от Седова. Есть целебное, это. А чё, у меня целебные нету штуки? Я чё, не брал? Так, окей, ладно. Через подвал получается мы не можем уйти. Ну идем, короче, через главный вход. Мы же все выполнили. Все выполнили. Теперь надо только свалить. Ну идем, короче, сваливать. По той дороге, как, по которой мы пришли. Да? Да. Так. Вот. <ракованная Democrat> <г beers> Стоит, евтьебать. Это нормально? отсюда они не выглядят очень дружелюбными да просто уйдем отсюда мысли выберитесь безопасное место свой квартал это как нахрен. Я просто убегу от тебя. Да ни хрена себе! Народ. Они, оказываются смотри, по городу меня рыщут. Ох ты, офигеть! Офигеть их тут, офигеть! Свались с дороги, падлу! Это нормально или как это? Как это вообще понимать? Офигеть их тут. Так, у меня есть вспышка. В смысле я их не оглушил? Вот это меня, я не понимаю. Вот, этого, Ой, вот это... Столько... Да с дороги. Короче, Это ни хрена не нормально. Свой квартал говорит. Свалить. Где мой квартал? Это что-то ни хрена, не это. Не спите, Нет, это, не того. Тебя... В зданий. <laughs> хрена их тут, ты смотри. Гатя, а где мой квартал -то? Я не понимаю. Открывай! в какую-то канализацию я свалился. А. Я здесь уже был, да? Получается. Ой, ладно. Безопасное место, в свой квартал. Это мой дом дать Боишься. так ну допустим почему не показано где я В смысле, ты как меня узнал? то где я? что здесь я нахожусь-то. Леха, вот урода. Это что такое? Не открывается. Ну ладно. Ну и ладно. Где выход? Где, матью, выход? Безопасное место, говорит. Мне надо к дому, получается. Почему на карте не показано, где мой дом? Это жесть. Что здесь Никола, Или мне надо всех, короче, по... Где я вообще нахожусь? Заводы. Почему на карте не показано, где я? Я вот этого не понимаю. Сюда идет. Сюда идет. Ехал он там один, не один. Допустим, все я в домике, безопасное место свой квартал. Всё, я в своем квартале, не? Бляха! Ходят Ходят Там ходят Везде ходят Дом, нижний город, новый рынок, старый квартал, верхний город еще жизнь какая-то. Вот типа гуляли по городу, бляха. Гор! Собака. Крышу куда им залезть, я не знаю. в каком квартале ты живешь, мать твою? Ях, смысл, сколько их тут. Тихо. Блеха, блеха, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ой. В смысле ай? В смысле ай? Да ладно. Я так хорошо там всех поглушал и не сохранился, что ли? Чё за дичь -то? Что мать его, за дичь Что, мать его взодичь? Что я творю? Знаете, что меня да! Бляха в жопу мне прям стрелой. Я не знаю, что делать. Всех оглушать? один хорошо Раз тебе поботеть, давай стреляй в меня ну дергаешься Мне, короче, смотри, весь город подняли на уши. Тебе придется попотеть, приду... Да ты задрал. Фигли, с тобой потеть-то. Ты -то все, что -то дергаешься, -то. ой, жесть, а. он лестница наверх может не туда надо я его вырубил я думал нет я думал он сейчас опять скажет типа это тебе придется попотеть придурок так ладно погоди-ка здесь что-то у нас здесь нет так вот здесь я уже был Да, да, тебе должно быть больно, ты должен упасть и плакать. Где выход от Седова? На. их так много то просто их тут немерено этих идиотов пицца там еще целая куча Бляха! говнюк вот я здесь получается вот отмечено да я здесь вот сюда мне надо в дом к дому значит так короче понять Эти, надо понять траекторию. Интересно. Ничего интересного. Так, где я? Вот, нижний город. Допустим. И... Оп. Так, не туда пошел. Я туда пошел. Плеха, не туда побежал. Вот как по этой карте ориентироваться? Плеха. Ну, я беру, а -а -а -а -а. как у меня задрали. Я все на одном месте, так кручусь. Во! Тихо, Нижний город. Надо искать дом. Я здесь уже был. Так. Здесь вода, вода. Как-то надо... О, что-то у меня уже спина затекла. С этим город. Аллилуйя, блеха! Аллилуйя! Отлично Да, побег вообще квартала <смех>, какой-то жесткий был Окей, что у нас там по статистике Час, 13 минут мы убили, короче, на эту Локацию Так, 2305 Не все собрали Не все карманы у нас обчищены 10 замков скрыто Окей, нормально, нормально Окей, друзья Все, на этом заканчиваем Вот